Я сейчас нахожусь на заводе GGF, которая занимается производством пиццепечек. Вот конкретно сейчас я нахожусь в их шоуруме. Выставлена достаточно большая линейка пиццепечек. печек ну, наверное, я вам сейчас покажу главное отличие между их бюджетной линейкой и топовой. Да? То есть, вот пиццепечка у нас двухуровневая. Представлена. В каждый уровень у нас может быть загружено 4 пиццы. Вот у нас сам камень представлен. Ну и вот он вот убранство. То есть, Соответственно, тен у нас снизу, тен сверху. Температура внутри печки у нас может достигать, по крайней мере, здесь написано 500 градусов. Я думаю, что стандартная температура 300-350. Время приготовления пиццы. Порядка 5 минут. На стандартную температуру на выводит в течение минут 30. Ну вот это самая популярная такая бюджетная линейка. Так вот. <coughs> вот это у нас более дорогая линейка. Здесь, понятно, на большее количество пиццы она рассчитана. Тут 6 пицц у нас сверху. Размер пиццы, наверное, 30, да, здесь у нас будет здесь несколько типов размеров они могут делать спицы 30 33 34 36 сантиметров но тут затрудняюсь ответить так вот главное отличие здесь у нас сам камень не только снизу но и сбоку О, не эта модель. наверное вот эта модель у нас более дорогая. вот здесь видно что сам шамот он у нас сбоку снизу и вверху что нам это дает Время разогрева этой духовки будет выше, больше, то есть выходит она на температурный режим, я думаю, минут на 10 больше, то есть если там у нас 30, то это минут 40. Но она дает экономию электроэнергии за счет того, что температура здесь сохраняется дольше. То есть, вот, как они говорят, там, за 2 часа до ухода ее можно выключать, и она будет поддерживать тот же температурный режим. Ну, чуть-чуть меньше, но он будет сохраняться дольше чем, скажем, в той более, более бюджетной, более бюджетной маши модели. Вот, собственно говоря, все принципиальные отличия.